Всем привет ребята хочу с вами поделиться вот такими вот яичками пасхальными которые я делала к празднику ссылочку на схемы по которой я делала я вам скину в описании схему я брала из интернета вот она вживую, как выглядит это яичко но небольшое вот такое вот яичко одно я сделала и вот второе но у меня есть еще одно яичко, вот такое вот, заготовки я брала, которая будет на подставке. Оно будет немножечко побольше. А потом я, может быть, доделаю вам тоже, покажу, как это Мне очень понравилась эта схема, нетрудное плетение. Вот такие вот красивые яички получились у меня. Третье надо будет доделать тоже. Вот каким цветом буду я его делать я пока не знаю некоторые нюансы в работе со схемой у меня конечно возникли и я вам их покажу дело в том что там некоторые бусинки сейчас не знаю будет видно или нет попробуем рассмотреть поближе внимательно Тут вот видно вот ниточку, она умеет тут отрезать нужно немножечко. Ниточка попалась, леска плела я мононитью. нитью, обычные бусинки мононить. нить, иголка специально для вышивания от потребуется и схема. Все делается по схеме. В принципе, мне дочка даже помогала сделать это, может даже ребенок, не так уж и сложно. Ну и в качестве подарка можно использовать. Очень интересно. Здесь вот у меня фольгированная такая лента. Она как бы. Ну, фольгированная. А здесь лента обычная идет. Атласная лента внутри. Вот. Детки мне помогали даже. Уже распределили какие чьи яички. Вот это вот яичко Аришина. Она говорит, это будет мое. Вот это яичко Мирославина. Мама, это мое, это мое. Помогали мне прийти. И вот буду делать третье яичко. Будет такая вот красивая композиция. так сейчас. Можно будет отдать на конкурс куда-нибудь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! судя по вот этой вот схеме я должна сейчас выйти вот в этот вот уголочек вот я плету выйти вот в этот уголочек но бусеринка у меня дырочки вот сверху получаются и в бок мы отсюда никак не выйдем и я сделаю сейчас войду я прошла вот эти вот по второму кругу буси прошла ниточку вывела вот отсюда с этого к, этому, к этой дырочке и теперь войду вот с этой вот стороны вот так вот то есть у меня получится немножечко вот здесь вот в потому что так как нарисовано по этой схеме так не получится иначе у нас бисеринка перевернется и будет немножко неровно чтобы было ровно я пройдусь так вот эту вот вот эту вот ниточку у меня моно нить она ее не будет видно потом в дальнейшем она мне нисколько не помешает продолжаем работу смотрите ребята получается вот такой вот плетение вот здесь снова у нас э, ниточка не в ту сторону зашла то есть мы опять же опять же будем входить пропускать и входить вот с этой стороны чтобы у нас вышло вот сюда. уже судя по рисунку мы уже Предположительно знаем, куда нам нужно вести. Сейчас у нас пойдет вот сюда, затем сюда, потом вот так. Вот такое вот плетение.